Ну да, сейчас астрология, согласно, очень развивается, и, к сожалению, она сейчас проходит, на мой взгляд, не самые лучшие свои времена, потому что становится огромное количество интереса в этой сфере, каждый второй становится астрологом, пройдя там два курса, и сейчас мы будем проходить ту стадию, когда становится сначала слишком чего-то очень много, Потом будет... Это было понятно, Вероника, я скажу немножко а больше. Потом, я... как раз через сито да, останется только те, которые действительно тут да, себя представляют, да. поэтому сейчас очень важно людям еще, все-таки… Собственно... Еще, еще много лет назад западная астрология как раз предрекала, что наступит время, когда придет огромное количество псевдо-знатоков да, именно в этой нише. Я у своих учителей слышала эту информацию очень-очень давно, мне было это несколько странно слышать, но это действительно так, и это подтверждается сегодня, потому что действительно мир астрологии, он разделится, разделится на несколько ниш, на несколько э, профессий да, внутри самой астрологии. Это, это, это на самом деле необходимость, она в принципе всегда существует, потому что так же, как и в медицине, есть врачи, которые занимаются исключительно своей э, профессиональной, да, так скажем, нишей, да, ну, стоматолог, он не может быть, условно говоря, гинекологом, да, и мы это прекрасно понимаем, да, он, он прекрасен в своем направлении, но когда вы бы, врачом во всем. Да? Астрологи, как правило, тоже имеют свои какие-то особенности. И есть астрологи- исследователи, есть научные работники, да, есть те, которые коммерсанты, которые занимаются абсолютно исключительно э, вот такой, ну, будем говорить больше, профанацией я это назову, потому что Астрология — это, это опыт, это точно такой же большой многомерный путь, по которому ты, не пройдя опыта своих ошибок и определенной синергии, да, синтеза знаний, ты не сможешь заявлять себя астрологом. Скажу более, это очень а, непростой путь, потому что по незнанию, да, я сейчас, может быть, чуть-чуть такие вещи говорю, которые а, ну, определяют, да, зачем люди идут в эту науку, Многие приходят как бы, для того, чтобы с чем-то разобраться и что-то понять. Хорошо бы, если бы на этом все бы и заканчивалось. Но многие начинают с этого делать свою профессию. Я сейчас ни в коем случае не отговариваю. Я хочу пояснить, пояснить в чем есть определенные закономерности. Это эзотерика. Любая эзотерика ⁇ это определенная энергия определенные потусторонние будем говорить вещи хоть и наука и это определенная так скажем закон кармы Который мы несем. И поскольку здесь, как и любой врач, который ставит диагноз, он прекрасно понимает, что он отвечает за жизнь человека. Астролк является в какой-то степени таким же врачом, потому что словом можно навредить и убить человека, а можно возвесить до небес. И очень часто встречаются такие очень непрофессиональные, ну будем говорить, совершенно неосознанные коллеги, так я это назову, которые очень многие моменты просто не до конца осознают. И здесь, беря ответственность за жизнь другого человека, астролог прекрасно осознает, что он либо свою карму да, портит, либо наоборот он делает, улучшает человеческую карму в целом и данного конкретного человека. Это очень тонкий аспект. И я всегда говорю, что мне крайне жалко тех, то этого не знает. это серьезная так скажем акцент который важно ну, априори понимать когда ты с этим начинаешь сталкиваться поэтому большого количества действительно профессиональных астрологов быть не может не, И не может должен. потому что И это опыт. Я сейчас не умоляю ничьи достоинства, потому что всегда есть самородки, всегда есть гении, и здесь это, безусловно, тоже имеет место быть. Но когда меня спрашивают, как определить хорошего от плохого астролога, я говорю, никак. Вы только лишь сможете попасть ровно к тому астрологу, к которому вас приводит ваша карта. это да, вашей... очень действительно хорошая тема сейчас поднялась. Вот прям интуитивно у нас с вами, наверное, разговор будет сегодня выстраиваться. Я вообще за такие потоковые да, моменты то, что на консультации астролог всегда должен говорить только хорошее, а, только хорошее. Даже если, а, ну, скажем так, он видит зону турбулентности в жизни человека, или в жизни, ну, значит, не в жизни, а в том вопросе, да, который а, этот астролог разбирает. Он всегда должен говорить, что все хорошо, все прекрасно? Или он должен говорить, что а, да, все не так просто, но он должен быть психологом, астрологом и какие-то другие там смежные у него... Да, находятся. конечно, Поэтому конечно, нельзя это, сказать... Это, это травматично ну, для человека. Я вас поняла, Вероник. На самом деле нельзя сказать, что астролог должен говорить только хорошее или только плохое. Да? Это, это абсолютно как бы, его личная философия, его личный подход и его личная, скажем, прерогатива. Есть те, которые рубят мечом и считают, что это правильно. Да? и может быть кому-то такая формация диалога крайне подходящая. Да? Люди есть, которые не любят соплей, которые любят, чтобы им четко сказали заболеешь, да. поломаешься выйдешь замуж, еще куда-нибудь попадешь или еще, все, ему То, так он нравится. Он должен чувствовать интуитивно или он подсматривает в карту человека? То есть здесь психологии, или все-таки я по натальной карте вижу, что с ним сейчас именно так надо? Конечно, он интуитивно, он не с третьим глазом сидит. Это наука, это расчеты, это абсолютно точная наука, которая определяет, скажем так, ряд событий, которые в жизни человека произойдут, но это, скажем, прогностика, если мы говорим о психологии, это не только про прогностику очень многих идет разбор себя, разбор своей сути, да, разбор своего ядра, разбор своей личности, очень многих моментов, потому что из этого складывается еще и вопрос предназначения судьбы, потому что я так скажу, может быть это один из вопросов, который у вас прозвучал бы, что такое натальная карта, приговор ли это или нет? Я скажу, что нет, это Некий ваш паспорт рождения, по которому человек пройдет свой путь, но если он его не знает и он с ним не знаком, он пройдет ровно тот путь, который ему предначерчен. Это определенного рода потенциал. Mm -hmm. Это те знания, которые э, хорошо бы знать. Да, почему? Потому что в натальной карте отражено абсолютно все, абсолютно то, как человек устроен, да, как он должен, может, будет и, скорее всего, обязательно будет существовать. Потому что мы все абсолютно уникальны, абсолютно разные, и у нас у всех все очень индивидуально. И понимая как свою, так и чужого человека, другого, близкого, неважно, определенные особенности, мы уже не смотрим. На него, почему он такой странный, почему мы не можем взаимодействовать. А мы понимаем, что это его прерогатива говорить, например, очень быстро, или думать очень медленно, или еще какие-то детали, потому что именно это особенность человеческого, так скажем, лично, конкретного человека, формации диалога, да, то есть, это его форма или, наоборот, очень частый вопрос во взаимоотношениях, да, когда э, один вот он такой, а другой вот он совсем другой. Это люди пытаются... совместимость про это решает. Да, да, да, я просто синастрию, так называемую. Астрология, она очень многомерная, и в ней есть разные да, сферы. И вот одна из них — это синастрия, когда совмещаются два гороскопа, мужской и женский, ну, скажем, двух людей, э, и смотрят на возможности сосуществования в этой паре. И в некоторых парах это ну, нечастая, не скажем так, константа. Бывает хорошее сочетание, и оно всегда может быть найдено. Но очень часто присутствуют и какие-то сложные моменты, да? они, они видны, они ясны и они понятны астрологу. И когда приходят пары или кто-то один из пары узнать, как это будет отражаться на данном человеке, потому что есть так называемые печати счастья, печати не счастья это все произойдет внутри этой пары и если они этого не знают то это будет происходить автоматически но если человек уже знает о том что его партнер несет ему какую-то конфликтную энергию да, но он э, всячески готов с ним прожить всю оставшуюся жизнь да и это уже некий фактор предопределенности он по-другому не сможет сосуществовать именно с этим человеком мы же тоже очень хорошо знаем что мы с одним человеком вот так себе Ведём, с другим мы себе позволять не можем того чего мы позволяем себе с этим ведем себя по-другому и в разных человеческих вот ситуациях мы ведем себя очень часто очень по-разному Хотя по своей сути остаемся теми, кем мы есть. Просто э, это точно так же, как, например, взаимодействие с начальником и с подчиненным. Да, тоже есть своя иерархия. Иногда бывает так, что подчиненные э, диктуют правила начальства, так тоже, к сожалению, бывает. Но это уже такие детали. И вот, вот эта синастрия, так называемая, совместимость двух людей это очень ну, полезный инструмент, потому что благодаря ему мы четко видим, как человек. Э, ну, Человек, да, понимая уже информацию, как с другим человеком взаимодействовать. И, конечно через призму этой информации он познает и себя, потому что в нем скрываются определенные особенности, определенные какие-то качества, от которых уже, может быть, он никогда и не замечал. Приходит личность, приходит тот самый партнер, который будет открывать в нем какое-то золотое дно, которое было, может быть, даже неведомо на него ранее. То есть получается, что а, с момента рождения а, так называемая натальная карта условно можно представить в виде автомобиля, который нам изначально дается. И зная его характеристики, зная, а, что он у себя представляет, сколько он там вмещает в себя человек, ну такие вот моменты, да, мы сразу можем понять, собственно, как с этим автомобилем мы себя будем вести. А, по сути, натальная карта, мы автомобиль не поменяем. Но мы можем понять характеристики, соответственно, где нам лучше на ней проехать, там, сколько человек мы в нее можем усадить, правильно я понимаю? Соответственно, из этого ну, ответ на вопрос, а, сможет ли астрология или натальная карта а, объяснить судьбу человека, да. То есть объяснить его какие-то возможные там, варианты предназначения, характеристики, его потенциал, да. Но изменить судьбу, изменить вообще что-то кардинально а, вообще возможно через астрологию? Допустим, мы узнаем, что Конечно. завтра у человека ему скажут «гудбай с работы». Мы ему говорим, ой, слушай, тут у тебя такое дело творится, в общем, хочу тебя предупредить, что с работой что-то будет не очень ладно, давай разбираемся с чем конкретно. Выясняется, что, скорее всего, его уволят, ну, например, там, тому, что в коллективе там какая-то атмосфера не очень здоровая в отношении этого человека развивается. Мы можем поменять ситуацию таким образом, что его, например, не уволят. Я э, скажу есть, такую вещь… Через, через человека, через какие-то амулеты, предметы, то есть через общение со строгом, он вдохновился и пошел что-то сделать. Давайте мы сейчас не будем в астромагию лезть, потому что она тоже имеет место быть, и это тоже инструмент. Мы сейчас говорим про вещи, которые, ну, как бы более стандартные, да, которые всем более понятны. И если у человека стоит там, определенный период, определенные сложности на работе или еще что-то, и он уже про них знает, да, он либо он к этому готовится и подыскивает себе уже заранее работу, потому что, ну, ясно, что это может произойти, и, скорее всего, это произойдет. Нет, а вот если он Либо... знает, если не знает, мы ему говорим, слушай, вот он тут э, назревает, ты это морально... Как мы, ему говорим, как мы ему говорим, то есть он уже знает, правильно? Мы говорим о том, что он знает, но он не может не знать, если ему сказали, то он уже знает. И он уже владеет информацией, действует, да, либо он готовится к этому периоду не потому, что его точно уволят, и он знает, что вот, ну, просто будет так. Он понимает, что ему сказали, что у него есть три месяца, условно говоря, на то, чтобы эту ситуацию, ну, грубо говоря, прожить, да, а вот как он к ней подойдет и что он за это время сделает, это уже вопрос его решений, выбора и определенных действий. Просто можно просидеть все эти три месяца как Алёнушку у окна и дождаться, когда его просто уволят. Он об этом знал, и он это получит. А можно за это время подыскать себе новую работу, выйти на эту новую работу. и и это увольнение уже собственными действиями может быть даже в более лучшем виде. Это вопрос как бы не того, как проверяют люди судьбу, а вот, да, а давайте узнаем, уволят меня или не уволят. Это ваше решение, это ваше абсолютно решение. Вы можете дожидаться того события, которое вам прогностически проставлено судьбой, либо просто как-то его предотвращать, и тогда вы уже собираете ту задачу, которая происходит у вас по судьбе. То есть Островок дает прогноз, предполагает возможные различные исходы событий, а человек, собственно, он сам модулирует свое будущее, свою судьбу. Он выбирает вот эти пути дорожки, как он поступит, то есть войдет ли он в конфликт, уволится, найдет ли новую работу, постарается ли эту работу сохранить или пытаться разобраться в причинно-следственных связях, почему так произошло, чтобы все улучшить, ну или еще что-то там. То есть в любом случае вся эта карма у нас на человеке. А астролог – это только направляющий вектор, который помогает подсказать, что вот на пути твоей машины, на которую ты сейчас едешь, будет какая-нибудь там дорога неровная с камнями, да, и вот чтобы доставить достойно из этого путешествия выйти, совсем не с перебитой машины, ну, по идее, тебе можно было сделать бы так и так. Вообще, может для может астролог давать такие рекомендации, там, вот, обрати внимание на это, тебе бы лучше с этим пойти пообщаться, а может быть, сюда направить свою энергию. Или просто обозначаем, что вот проблема с работой, а там уж как он там решит, так и пусть будет. То есть можем ли мы давать какие-то… Астролога! А, вероника это зависит от астролога и каждый астролог имеет свою определенную философию свой определенный подход свою определенную систему взаимодействия нельзя сказать что каждый астролог должен делать вот так и только так и по-другому нельзя да? это его некий кодекс И это его мы собственно об этом буквально недавно говорили да, про то что есть определенная зона ответственности которую он берет и то как он это берет это вопрос уже к самому астрологу если он просто говорит вас через 21 день ложит под скальпель и вы умрете, ну это просто вот его это принцип действительно отношения действительно. к человеку, к жизни и к тому, что он делает. Я бы таких астрологов стреляла, нещадно, да, это правда, потому что я. Э, кто за вот чтобы... смерти или те, кто прогнозирует плохие, э, как бы проблемы со здоровьем. Но смерть вообще нельзя прогнозировать. Давайте начнем с этого, потому что вы не боги на земле, да, люди боги, но не боги, которые вершат другие судьбы. И ваша задача астрологов, она заключается несколько других немножко плоскостях измерения, измерениях. Да? Очень многие менят меня себя великими, просто даже не будучи на грамм близко к этому. Мне не хочется затрагивать тему смерти, мне хочется говорить о более приятных вещах, и это более полезно вообще для людей, потому что я принципиально эти вещи не обсуждаю, это глупо, это не нужно. Да? Если вы хотите узнать, когда у вас смерть, это ну, просто вот к другим астрологам и вообще э, задайте себе вопрос, почему. И у вас очень много страхов или если у вас стоит какой-то серьезный диагноз да, и прочее да вы уже понимаете что вам нужно что-то заготовить заранее там завещание написать и прочее но если у вас все в порядке в жизни зачем вы задаете такой ну, достаточно серьезный вопрос который вам какой-нибудь мудрый астролог может озвучить вы подумайте о последствиях зачем это вам да? сегодня просто... и... Жизнь с тем, что вам жизнь предлагает, чем ждать 3, 5, 50 лет, когда вам спрогнозируют, что вы помрете точно. Это ну, иногда некоторые астрологи, они, знаете, человек, он не хочет знать про это, а он говорит. «О, я вижу, что тебя ждет совсем черные темные времена». Мы не будем понять, что это... других мы уже проговорили, что у каждого своя философия, свой подход, свой взгляд и своя определенная система. То есть система. Астрологов, да, чтобы не запрограммировать себя на худшее своей... про нас. Давайте мы про нас, Вероник, Мне про других вообще просто никак не интересно. Они делают то, что они делают. И то, что они делают так, это их личное право. Мы, мы не можем их осуждать и тем более говорить, что они делают Нет, неправильно. Потому что мы можем для кого-то делать что-то неправильно договорились. Я вообще считаю, что подобное притягивает подобное. Если вы на каком-то этапе притянули к себе а, на консультацию, попали на консультацию подобного рода астрологу, то есть для вас это испытание, и здесь нужно как-то вот понять, почему так произошло. А я об этом сказала также, что если да, вы попали... Да. Как выбрать правильного астролога? Это придет вам по да. карме. Вы придете да. по карме ровно к тому, к которому вы должны попасть. Если это будет тот астролог, который вам что-то сказал, хорошее или плохое, вы такую карму заслужили и получили того Астролога. И если у вас оказался очень хороший астролог, от которого вы ушли в восторге и счастливы, значит, у вас хорошая карма, будем так смотреть на происходящее. Потому что мой великий учитель говорил мне в свое время, что э, плохие события, даже если ты видишь на натальной карте, учись их говорить хорошими словами.